Это Шоня. Всем привет! Я черный кот Шоня. Я люблю бегать за зайчиками. Я очешуенный. Я клёвый. Нет, я не дебил. Я как профессиональный черный кот категорически возражаю против такой хуйни. А вот это? Не, ну что, круто, нормально. Дай пожрать.